Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале, в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Итак, новолуние 12 апреля в вашем символическом восьмом доме может активизировать темы, связанные с деньгами других людей. Заставит многих разбираться с кредитами, налогами, долговыми и финансовыми обязательствами. Финансовая ситуация вашего партнера по бизнесу или супруга может резко измениться. Еще одним проявлением восьмого дома является сексуальная сторона жизни. Благоразумно во второй декаде апреля во всем избегать чрезмерного риска, так как восьмой дом также, кроме вышеперечисленных значений, характеризует вопросы жизни и смерти, кризисных ситуаций. 14 апреля, 21-22 по киевскому времени, Венера входит в знак Тельца, в ваш символический девятый дом. И в целом, вторая половина апреля благоприятна для сферы любовных взаимоотношений. Сочетание красивого с полезным дают вам счастье и радость. Если вы находитесь в другой стране, появляется много контактов с иностранцами. Вы можете встретить будущего романтического партнера. Вместе с тем, если ваш брак на грани развода, то путешествие за границу может разрушить взаимоотношения или же принести много неприятностей. Одиноким девам апрель принесет значительные интересные события, приятные сюрпризы в любви для продолжительности. И стабильности взаимоотношений, желательно заняться планированием и долго не затягивать с конфетно-букетным периодом, если вы встретили человека, который вам близок. Если надолго затягивать, то отношения могут неожиданно закончиться, если у них нет неопределенности. У вас все шансы обрести гармоничную любовную связь или стабилизировать семейные отношения. Уж здесь зависит от того, какой вы ситуации на данный момент и что вы предпочтете. И если нужна консультация, обращайтесь, разберем вашу конкретную ситуацию. 19 апреля в 13.29 по киевскому времени Меркурий входит в знак Тельца, а в 23.34 солнце входит сюда же, в ваш символический девятый дом. Обстоятельства потребуют от вас выхода за рамки привычного окружения. И это даст вам возможность лучше понимать происходящее вокруг и увидеть четкие перспективы на будущее. Вы можете поддерживать связь с людьми, живущими далеко от вас, принадлежащими к другому народу, либо активизируются деловые отношения с иностранцами. Предметам, требующим вашего времени и внимания, относятся путешествия, повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, религиозные или политические интересы, издательский бизнес, общественная деятельность и реклама. Активизируется переписка или споры по поводу повторного брака. Возможны различные ситуации, выяснение отношений с родственниками со стороны супруга. Может быть нужно будет позаботиться об их здоровье или решить какие-то вопросы, касающиеся быта. Запланированные вами дальние поездки успешно осуществятся, международная торговля или переписка окажутся удачными, высказывания будут хорошо восприняты, а издательский бизнес и реклама принесут прибыль. Интеллектуальный или профессиональный статус займет одно из приоритетных мест. Будет полезен обмен информацией и мнениями с окружающими. Третья декада апреля благоприятна для проведения обучающих мероприятий, чтения лекций, выступлений, в том числе в онлайн-формате. Возможно, на первый план выйдут духовные ценности, и вы будете озадачены глобальными вопросами, может быть, решите заняться философскими исследованиями или отправитесь в дальнее путешествие. Окружающие вас люди могут удивляться переменам, происходящими с вами. Так как сейчас вас больше интересует духовное, нежели земное, то вас могут не узнавать, ведь знак Девы – это знак земной стихии. На какое-то время вас пристают волновать житейские дела, а это чревато непониманием в семье. Ваш брачный партнер может быть очень недоволен переменами. Постарайтесь найти золотую середину, соединить духовное и земное, уделите внимание своим детям. Воспользуйтесь положительным потенциалом второй половины апреля и в этот период вы сможете устранить давно затянувшиеся конфликты. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак Рака «Ваш символический 11 дом». Деятельность будет связана с друзьями и единомышленниками. Ваш график станет более напряженным. Многие дела могут остаться незавершенными. Поэтому вам понадобится упорядочить свой график, распределить время так, чтобы хватало как на дружеское общение, активность в социальных сетях, так и на выполнение своих профессиональных обязанностей. Но возможно, вы устремитесь к тому, о чем мечтали. И будете избавляться от устаревшего и ненужного, в том числе и от токсичных связей. Вы добьетесь успеха, если ваши усилия будут направлены во внешнюю деятельность и затронут коллективы, группы лиц, нежели одно конкретное лицо. В это время успешные общие дела с друзьями стоит привлечь их к реализации своих идей. Если у вас есть предложение... Озвучивайте их. Наверняка группа единомышленников их поддержит, и вы сможете возглавить какой-либо коллектив по интересам или зарегистрировать новое сообщество. С другой стороны, активизируются друзья, которые могут подать идею, подтолкнуть вас к реализации новых планов. Хорошее время для начала циклов творческой и деловой активности, способствующих росту популярности. Появляется возможность отстоять свою точку зрения, укрепляется ваша жизненная позиция. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом третьем доме отразит все, что связано с коммуникациями, информацией, знаниями, обучением, братьями и сестрами, с близким окружением и общением с ними, а также с транспортом. Работой с техникой, короткими путешествиями и передвижениями. Это время развития и приобретения новых навыков. Возможно, пришло время пройти курс обучения, повысить уровень своей квалификации. В негативном проявлении возможны поломки автомобиля, компьютерной и бытовой техники. Причем в самый неподходящий момент. Проблемы в жизни сестер или братьев, ошибки с документами. Сложности в общении с родственниками могут подпортить настроение к концу апреля. Варианты развития событий могут быть разные, зависит от индивидуального гороскопа. Друзья, кого интересует детальный астрологический прогноз, касающийся именно вас, добро пожаловать на личную консультацию, контакты на главной странице и под видео. На этом у меня все Не забудьте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал пишите комментарии они нужны мне для продвижения моего youtube канала благодарю вас за внимание до новых встреч до свидания